Приветствую всех зрителей в восьмом уроке начального курса арабского языка. Саляму алейкум. Пришло время изучить еще одну необычную букву, которая называется «Хамза». Эта буква уникальна по своему написанию в словах, а также по своему произношению. Она не входит в основной состав арабского алфавита, но является одной из самых часто встречаемых в словах. В этом уроке мы изучим подробно все ее особенности написания и произношения. Произношение буквы ГАМЗА довольно необычное. Она произносится с конца горла после резкой задержки воздуха в гортании. Лингвисты это называют термином «гортанный взрыв», имея в виду, что воздух резко выдыхается в момент произношения буквы. Легче всего научиться произносить букву ГАМЗА на примере русскоязычных слов «координация» и «авиация», если отривисто произнести два гласных звука друг за другом. В слове «координация» Сделаем разрыв между двумя буквами О. Координация. Координация. Координация. В слове авиация мы также отделим два гласных звука. Звук А и звук И друг от друга. Авиация. Авиация. Авиация. Таким образом мы получим эффект, создаваемый буквой «гамза». Поток воздуха из гортани прекращается на долю секунды после произношения первой гласной буквы, а затем с резким выдохом произносится вторая гласная координация Координация. авиация. Авиация. Вам может потребоваться некоторое время, чтобы научиться произносить гласные звуки отривисто друг от друга, если у вас не получается сразу. Написание буквы «Хамза» всегда одинаковое и не зависит от положения в слове, будь то отдельное наположение или в начале, в середине или в конце. Эта буква не соединяется с остальными буквами ни в каких случаях, ни справа, ни слева. По своей форме «Хамза» похожа на цифру 2 в зеркальном отражении и с небольшим наклоном в левую сторону. Пишется сверху вниз, как показано в анимации, и ее высота равна примерно в одну клетку. Нижняя часть буквы не должна выходить за пределы строки «вниз». Пожалуй, самая необычная черта буквы Хамза в ее написании. Она пишется не только самостоятельно на строке, но и может писаться над и под буквами. Таких букв всего три. Это буква Алиф, буква Вау и буква Алиф Максура. Мы их изучили в предыдущих уроках. Когда Хамза пишется над этими буквами, они называются подставками. Или в арабской терминологии курсии. Курсии. Дословно это «стул» или «кресло». Но в отношении хамзы мы говорим, что это подставки. Прочтем примеры арабских слов, где буква Хамза написана самостоятельно на строке. Это глагол Б-э -э». возвращаться. Здесь гласный звук А, отображаемый в виде фатхи над хамзой, отделяется от первого слога Б. -э». То есть сначала мы читаем протяженный гласный А, а затем А. С небольшой паузой, с небольшой задержкой произносим резкий звук А на выдохе, который стоит над Хамзой. БА. -э. БА. -э. БА. -э. Следующий пример, тот же самый глагол, но для женского рода в прошедшем времени она вернулась. Здесь добавляется буква Т со знаком Сукун. Получается БА. -эт. БА. -эт. БА. -эт. Пример взять для того, чтобы показать букву Хамза между двумя другими буквами. В данном случае Хамза находится между буквой Алиф и буквой Та и не соединяется с ними никаким образом. И крайний правый пример ⁇ слово Бау-ун. Сначала произносится слог Бау-Бау, а затем резкий взрывной Ун. Ун. Бау-Ун. Бау-Ун. Бау-Ун. Здесь в написании все просто. А вот в примерах, где буква Хамза пишется с подставками, есть свои особенности, о которых нужно говорить подробно. С буквой Алиф Хамза может писаться не только вверху, но и внизу. Под алифом Хамза пишется лишь в одном единственном случае когда у алифа есть огласовка Кясра. Во всех остальных случаях Хамза пишется над буквами. При этом Хамза в написании не должна касаться или пересекаться с буквой. В то же время она не должна находиться слишком далеко от буквы. Пишется она достаточно близко, ближе, чем огласовка. Перейдем к прочтению примеров. В слове ⁇ Эбун ⁇,⁇ Эбун ⁇,⁇ Отец ⁇ должна писаться ⁇ Амза ⁇ над буквой ⁇ Алиф ⁇ В предыдущих уроках мы ее не писали, так как она еще не была изучена. Однако сейчас мы будем активно ее использовать на письме в тех случаях, где она должна быть. Пример рядом. Глагол «это», «это», «идти», «следовать». Другой пример – слово «этиэнун», «этиэнун», «ходьба», «следование». Под алифом установлена гласовка кясра, поэтому и буква «хамза» пишется также внизу алифа. В этом слове есть еще не изученная нами буква «нун», но данный пример взят специально для демонстрации случаев, когда «хамза» пишется внизу алифа. Itien. Itien. Здесь также нужно заметить, что когда Хамза стоит в начале слова, ее влияние на прочтение слова не так явно и заметно, как если она стоит в середине слов, поэтому перейдем к прочтению следующих примеров. В слове Зевание зевота – те -эбун», эбун буква хамза написана над алифом в середине слова. Таким образом, первый слог тя отделяется от последующего гласного э. В примере глагола ходить, следовать в настоящем времени он идет над «хамзой» установлен знак сукон, нет никакого гласного звука, но вместе с тем у нас происходит смыкание горла, поток воздуха все равно прекращается из гортани на какую-то долю секунды. ети, ти, я -ти». Произносится слог «я» с резкой остановкой и прекращением выдоха воздуха из гортани, а затем продолжается прочтение второго слога с длительным гласным ти. -и». Следующий пример ниже, где буква «гамза» использует в качестве подставки для себя букву «вау». Пока что это единственный пример, который мы можем написать и прочитать из набора тех букв, которые были изучены до этого в уроках. В дальнейшем, по мере изучения других букв, мы еще будем писать и читать подобные примеры. Это слово «жемчуг». Читается оно лю лю он Есть два похожих слога с буквой «лям» и огласовкой «замма». Первый слог оканчивается на букву «гамза» с подставкой в виде буквы «вау». И над ними установлен знак «сукон». То есть нет никакого гласного звука. Поэтому читаем «лю-». ЛЮ, с резким обрыванием звучания гласного в конце слога. Лё. Затем читается второй слог, но здесь уже вместо знака сукон установлена Танвин Замма. И ее мы будем также читать от ревиста от первой Заммы над буквой ЛЯМ. ЛЮ, УН, ЛЮ, УН. Прочтение слова целиком. ЛЮ, ЛЮ, УН, ЛЮ, ЛЮ, УН. Лё -лё -ун. И последние три примера, в которых в роли подставки выступает алиф Максура. Глагол взевать се иба, се иба. Здесь первый слог с отделяется от последующего гласного и под гамзой. Сэ иб, се иба, сэ -иба, иба. Слово кающийся тот, кто кается, Те-ибун. те ибун. Тэ -ибун». Помните пример в прошлых уроках «товбун»? «Товбун» – покаяние. Так вот, слово т и «бун» – однокоренное. Оба этих слова образованы от одного и того же глагола. Однако это вопрос знания арабской морфологии, важного раздела грамматики, самого сложного раздела грамматики арабского языка, который отвечает на вопросы «Зачем нужен алиф максура?», «Зачем используются другие буквы в качестве подставок для гамзы и на другие подобные вопросы. А чтобы изучать эти вопросы, вам придется выучить алфавит полностью и еще многие темы начальной грамматики, и только затем углубляться в морфологию, в словообразование арабского языка. Я понимаю, что у вас сейчас много вопросов «почему» и «зачем». Зачем эти все подставки дополнительные буквы? Но поверьте, всему свое время. Сейчас нам нужно просто научиться правильно читать и произносить слова и буквы. Последний пример в нашем уроке это глагол быть невиновным, быть непричастным к чему-либо. бери а. -э. -э. Здесь последний гласный А «э» находится над гамзой и подставкой Алиф Максура. Буква гамза отделяет гласный А «э» от слога РИ. РИ-РИ. Бери. -э. -э. Бери Э. Бери Э. Бери -э. Бери -э. Мы рассмотрели все случаи написания буквы Гамза, прочитали с ней примеры, научились произносить. И в качестве задания вам нужно будет, конечно же, в первую очередь потренироваться произносить букву Гамза в тех словах, примерах, которые мы изучили в этом уроке. Возможно, вам удастся произносить все правильно с первых попыток. Но вполне может быть так, что вам потребуется какое-то время, чтобы потренироваться. В любом случае произношение буквы Гамза несложное, нужно просто понять принцип, понять принцип ее произношения. Также вам нужно потренироваться писать изученные слова из примеров вместе с буквой ХАМЗА. На этом я с вами прощаюсь, встретимся в следующих уроках.